Неважно, что у машины под капотом Самое главное Это то, кто сидит за рулем Здорово, мужик Здорово Слушай, а как у тебя Прическа? Ну, типа За такой лысиной следить же надо За такой Ну да, там же следить надо Ну, типа, ты часто бреешь сверху Или у тебя просто волосы нет Два раза в неделю ты прям бритвой брешь, или чем-то специально. <звы> Блин, подожди, мне кто-то звонит, извини. Подожди, мне звонят. Алло. Алло. Алло. Да. Да, привет. Я, это, ну я в чат рулетки сижу. Давай, чё. Чем? Ну, короче, смотри. А это механика или автомат? автомат механика. Короче, смотри, у тебя, у тебя, короче, три педали. Смотри, самое левое да, это сцепление. Лево, справа будет коробка передач. Там, короче, такие типа циферки будут. 1, два, три, 4, 5. Смотри, ты, короче, сцепление выжимаешь и первую скорость... Первую скорость... Первую передачу, короче. Типа, чтобы первую передачу врубить, нужно... А коробку передач влево и вверх. Назад, а чтоб назад, короче, тоже сцепление выжимаешь, а на коробку передач вот это вот ручник, ну не ручник, а вот эта вот штучка, ты ее нажимаешь прям внутрь ее вжимаешь, влево и вперед. Поняла? Сейчас. Смотрю, да, вот, видишь вот эта штука? Вот, смотри. Нет, не ручный. Да, вот это. Возьми ее, возьми. Сцепление выжми, сцепление выжми. Ты выжила сцепление. Самая левая педаль. Полностью ее нажми. Сцепление, а не газ, блин. Самая левая. Ты, ты обороты даешь, ты газ, ты, газ, ты газ нажимаешь. Самую левую нажми. Левую. Она сейчас движок взорвет, ты чё? Вот, там мужик говорит, что движок занялся. Правильно все говорит. Короче, вот. Все, Маршрутка теперь? Рядом. Нажми на эту. Что рядом? Надо, так безопаснее? Нажало? Теперь влево на себя. На себя влево. Не убегай из машины, это безопаснее. Нажми на нее, блин. Нажми на нее. Ты нажала? Нажми на нее, прям надави на нее. Прям внутрь, подожди, ты ее вниз опусти, ты ее прям надави на нее. Ты слышишь меня, нет? Шок, она, у нее шок, у нее паника. Теперь. Короче, лучше, лучше, короче, за рулем не Лучше, сидеть. лучше да, из машины выходи. Да, да. Так безопаснее для всех будет. Мне жалко машину, короче, да, ты, ты просто лучше ничего не делай. Лучше учебник, боку, боку изучи. все. Все, давай. И, и заблокируй этот номер, не звони сюда, не добавляй. Короче, мне сейчас поз... позвонили. Понял, да? Сестра позвонила, двоюродная. За руль села первый раз, говорит. Вот у меня Самое парень муж. Да. Да. За руль села, говорит. Короче, как мне назад сесть? <laughs> Ужас. Ну, она, наверное, тоже Идет, идет у нее эти мысли, мысли опережают реальность. Да, да, да. Она уже она видит себя замужем, за, за шейхом, а сама еще этого, половозрелого возраста не достигла. Так же, как и с вождением Она думает, я сейчас бате сделаю, а сама педали не умею понимать. Я говорю, самую левую она газ дает. Ну, это женщины, понимаешь? Женщины. Да. Знаешь, в чем прикол-то? женщины, ну девочки, да, они, по-моему, в возрасте с 12 до 16 опережают мальчиков в развитии физиологическом, прям да. вот очень сильно, а потом, а потом идет наоборот, вот, а потом идет наоборот, да, вот, походу там вот что-то вот такое вот и чуть-чуть раньше началось. Не, ну ей 22 года. И, о, ну все, она остановилась там. Психологический возраст 16 лет. Ну, да. В лучшем случае. Ну, кстати, мне тоже, Мне, кстати, 16 лет самому. Ну ты молодец, ты хотя бы хоть что-то понимаешь. Ну да. Ну я, кстати, на права буду в этом году сдавать. Я в ДОСА хожу. На права учусь. Так она без прав, что ли, села за руль какой-то машины? Да. <связать> Это в Тюмени так можно? А она не в Тюмени живет. А где? Она из другого города. То есть она еще. Она еще и угоняет машину в Тюмень какую-то. Нет, она не в Тюмень угоняет. Нет, она не Я говорю, она не в Тюмене живет. Ну ты в Тюмени. Я в Тюмене живу. А она? Она в Екатеринбурге? В Екатеринбурге. Да. Ферня, сколько километров? 500 <связать> То есть она сейчас. Сейчас она по твоим инструкциям пригонит сюда. Так, или -то. Нет, нет. Правильно, правильно. Ты ей сказал, лучше такси вызови, молодец. Капец. А потом говорят, что у нас с пол стороны в тюрьме сидят? Один советует, да. другая просто баба. Да. Так, так и посадили обоих. Капец, как так можно? Ну ладно, мужик, давай, мне нет, это кучать надо. Слива, увидимся, давай, я, давай. на тебе уже контент сделал, бывает. Давай.